叨叨 за последнее время в Brawl Stars'е произошло Слишком много различных обновлений И в том числе это обновление Которое полностью переписало наш Интерфейс от того привычного Который был 2 или 3 Месяца а, назад Ну и вместе с этим разработчики переписали Немножко систему начисления Нам наших с вами сундучков Которые теперь отошли у нас а, В так называемые Квестики, да, которые теперь даются Нам за определенное выполнение а, Квестов, вот вы этой вот а, вкладочке. Да, вот вкладочки награды. Теперь мы получаем те сундучки, которые мы получали и раньше, но только за выполнение а, квестиков. Да, вот таких вот квестиков, как вот а, здесь. Ну и по названию этого видоса я спешу, ребятки, открыть все свои сундучки а, с прошлых сезонов еще вот до всех вот этих вот обновлений. Потому что в прошлом сезоне у меня осталось достаточно большое количество сундучков, которые еще не открытые Ну, чтобы просто так не открывать, братишка Скретч и Решил их открыть прямо здесь и сейчас. Но перед началом открытия сундуков поставь, пожалуйста, большой жирный лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Лайки это не просто так. Взамен за них я буду радовать тебя годными, крутыми видосами. Побрал Старсу и не а, только. Спасибо тебе большое. Ну а мы, ребятки, приступаем. Посмотрим, получится ли нам сегодня выбить какого-нибудь легендарного бравлера, которого у меня до сих пор нет. Или же нет. зритель, делай свои ставочки прямо здесь. Пиши в комментариях, выбью я или нет А потом сам посмотришь под конец видео Что я выбил или же нет Поэтому, ребят, смотрите внимательно видос до конца И вы увидите всех тех бравлеров, которые попадутся Сегодня мне из вот этих вот сундучков Как мы видим, у меня осталось 57 обычных И целых 28 больших ящиков Сегодня, ребят, посмотрим, что мне из этого а, выпадет Ну что ж, друзья, приступаем Открываем первые а, несколько сундучков и делаем, небольшие, и, и делаем небольшие паузы Так, ну что ж, ящик номер один. А, Пошел, начнем, ребят, с простых сундучков Поехали Ну что ж, открыли мы первые 7 сундучков и пока что мы никакого бравлера не выбили, но выбили очень много, значит, всякого разного, разнообразного. Это было и золото, это были и очки силы для моих текущих бравлеров. Ну что ж, сейчас мы откроем еще 10 обычных ящиков, зритель, а ты, пожалуйста, смотри этот видос до конца, ведь дальше будет интереснее. Я все-таки думаю, что сегодня какие-нибудь бравлеры точно у нас с вами выпадут. Погнали! Ах ты, бонус удвоитель жетонов это мне пригодится определенно да да да. Ну что ж, очередной десяток сундучков открыт И опять мне, ребят, к сожалению, не выпало Ни одного новейшего какого-нибудь а, Бравлера, конечно же, печально Обидно, но у меня, смотрите, сколько еще Сундучков осталось а, в моем, так сказать Инвентаре, еще 40 обычных И целых 28, почти 30 а, Больших ящиков это, это означает, ребятки, одно, что Мне сегодня обязательно выпадет Какой-нибудь необычный бравлер Конечно же, я надеюсь на легендарного Бойца. Зритель, делай свои, пожалуйста, Ставочки и не забывай ставить, пожалуйста лайкосики, возможно скоро ты увидишь, как я выбиваю какого-нибудь совершенно нового бравлера именно в свою коллекцию ну и также поделись своей коллекцией самых легендарных бравлеров, какие бравлеры на данный момент имеются в твоей коллекции напиши, пожалуйста, мне вот там внизу под видосиком в комментариях, я непременно прочитаю и тебе отвечу ну а мы, ребят, продолжаем разменивать следующий десяток простых ящиков у нас пошел, погнали! Еще 10 сундучков мы, ребят открыли, и опять, к сожалению, не выпал нам ни один легендарный бравлер. Я так понимаю, что из синих сундучков у нас вообще легендарные, не мифические а, бравлеры не выпадают. Зритель, так ли это? Поясни, пожалуйста, мне, а, незнающему, незнающему бравлеру, вот, про этот момент. А, выпадают ли все-таки легендарные бойцы из обычных сундуков или же нет? Я лично не знаю. А, поясни мне, пожалуйста, про это, папа, а, доробнее Ну, также не забывай ставить лайкосики под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Мы, ребятки, продолжаем. На очереди у нас еще 10 сундучков. Открываем и, возможно, сейчас нам повезет больше, чем в прошлый раз. Ребят, делайте ваши ставочки. Выбьем мы сейчас какого-нибудь бойца или же нет. Прям вот там вот в комментариях, пока играет музыка. Погнали! Очередной десяток сундучков. И опять, друзья, никакого абсолютно бойца. Наверное, все таки моя теория верна, что из обычных синих сундучков не выпадают, ребят, ни легендарные, ни мифические, а уж тем более не хроматические перса а она же. Разведите, пожалуйста, мои вот эти вот сомнения. Если же это не так, напиши, пожа... напиши, пожалуйста, зритель в комментариях. А напиши, пожалуйста, за какого бравлера ты больше всего любишь играть в Бравл Старс? Я непременно прочитаю и тебе отвечу. Ну а у нас на очереди, ребятки, очередной десяточек. Сундучков обычных синих Делайте ваши ставки Получится у нас сейчас что-нибудь выбить или нет Поехали друзья, совершенно никакого бравлера нам не выпадает, но зато выпадает очень много всяких усилений, всякого золотишка, что тоже в принципе нам конечно же пригодится зритель, пожалуйста, не отключайся самое интересное, конечно же, ждет впереди нас ждет еще огромное количество больших фиолетовых ящиков в которых точно появятся какие-нибудь какие-нибудь необычные бойцы бравлеры, поэтому смотри, пожалуйста, до конца ставь, пожалуйста, лайкосики под данный видосик мне очень нужна твоя поддержка, ну и специально для тебя еще Оставшиеся 10 ящиков. Зритель, делай ставочки Что-нибудь мне выпадет стоящее из этих 10 обычных ящиков Или же нет Погнали, играет музычка специально для тебя Так, совершенно все синие сундучки с прошлого сезона, у братишки Скрэча, к сожалению, закончились. Но наступает самое интересное. Это, друзья, большие фиолетовые э, ящички. Вот с них-то точно, думаю, сейчас мне выпадет что-нибудь годное и интересное, потому что у меня очень мало мифических, легендарных и даже хроматических бойцов. Поэтому должно, ребятки, что-то же все-таки мне выпасть сегодня или нет, правильно? Я думаю, что обязательно что-то, да, выпадет. Поэтому, зритель, смотри, не переключайтесь. Смотри, пожалуйста, до конца. Сейчас обязательно а, ты станешь свидетелем легендарного события. Это я выбью себе какую-нибудь легу и буду в дальнейшем специально для тебя играть за этого легендарного персонажа. Зрители, ответь на вопрос. А сколько всего кубков сейчас на данный момент у тебя? У братишки Скрэча на момент записи этого видосика чуть больше, чем 8000. Жду твоего ответа. Я непременно тебе отреагирую и сам отвечу лично. Ну а мы, ребят, продолжаем. У нас на очереди 28 больших ящиков. Также буду открывать по 10 штук первая восьмерочка пошла зритель с музычка специально для тебя ставь лайкосики погнали так и что у нас тут такое желтенькое давайте глянем а это у нас опять удвоитель жетонов обязательно нам он пригодится конечно же Итак, первые 10 фиолетовых сундучков разменены, но почему-то, к сожалению, сегодня, братишки, Скретчу не везет. Ну как же так, друзья? Обязательно думаю, что кто-нибудь сегодня мне выпадет из легендарочек. Но пока что не увенчалось успехом мое открытие вот этих сундучков. Очень-очень печально, на самом деле, сейчас на душе грустно, братишки, скрэчу от этого. Но я, конечно же, нуждаюсь, друзья, в вашей поддержке. Поставьте побольше лайкосиков под данный видосик, мне нужна ваша поддержка. И, возможно, при открытии сейчас следующего количества сундучков я выбью своего легендарного бравлера и буду за него весело играть. Я бы, конечно же, хотел какого-нибудь ворона приобрести или даже в идеале какого-нибудь спайка, потому что давным-давно хочу за этих легендарок поиграть. А какие легендарные бойцы у тебя есть на данный момент, дорогой зритель? Напиши, пожалуйста, в комментариях, я непременно тебе отвечу. Ну что ж, а мы приступаем к открытию следующего десятка сундучков больших вот этих фиолетовых ящиков. Погнали, зритель! Да, явно какой-то заговор сегодня против нас в Бралстарсе кто-то устроил, потому что мы спустя такое количество открытия сундучков не выбили еще ни одного, друзья, Бравлера. Мне кажется, что это реально похоже на э, заговор. Не стоит, ребят, а отчаиваться, у нас осталось последние 10 сундучков. Зритель, смотри, пожалуйста, до конца, и, возможно, произойдет невероятное. И вот из этих 10 ящиков я как раз-таки и выбью с какого-нибудь топового, легендарного э, Бравлера. Ну, а ты, пожалуйста, ставь лайк косики под данный видосик, мне очень нужна важна твоя поддержка. взамен за твои лайки, я буду радовать тебя годными видосами по самым разным современным видеоиграм, все есть на канале Ура Игра, спасибо тебе большое за лайкосик, ну а мы ребятки продолжаем, ну что ж у нас еще 10 ящиков, как вы думаете, выпадет мне что-нибудь из них или нет, пишите пожалуйста ребят свое мнение, вот там внизу в комментариях, это очень-очень важно, ну что ж ребят специально для вас играет музычка, погнали последние 10 ящиков на сегодняшний видосик, а в даде 10... Надеюсь, мне сейчас повезет гоу. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья, ай-яй-яй-яй-яй. У меня такое чувство, как будто разработчики специально, знаете, для тех, у кого остались сундучки с прошлых сезонов, сделали так, чтобы из этих сундуков можно было выбить только золото, значит, усиление и прочую требуху, но только никакого какого-нибудь нового бравлера. Это, ребят, на самом деле печально, и братишка Скретч сейчас немножечко грустит, и он немножечко опечален. Поэтому, ребят, поддержите, пожалуйста, лайкосиками, да, на этот видосик поставим, давайте побольше лайкосиков, Берем хотя бы как минимум 50, для того, чтобы братишке Скретча снова поднялось настроение, и он дальше продолжал пилить активно бодренько видосы по данной игрушечке под названием Brawl Stars. Также хотелось бы, конечно, увидеть 500 просмотров, а не меньше, на этот видосик, чтобы братишка Скретч имел огромнейшую мотивацию специально для вас пилить подобные видосики. Ну что ж, ребята, ни в коем случае не стоит унывать, даже при таких вот обстоятельствах, как сегодня произошли с братишкой Скретчем. Ну что ж, играйте только в самые топовые и крутые игры. Всем приятного геймплея